Это композитор Крыма, Андрей вашего Вы его знаете? А? Теперь да. А? Теперь да. Композитор, песни не пишет. А с виду нормальный человек. Это лишь начало. из Редактор